Привет, друзья, с вами на связи Денис Залевский, я официальный представитель компании Search Energy, которая занимается производством бестопливных генераторов. И сейчас я обращаюсь ко всем участникам Правовед Сибирь, которые приобретали документы, любые, то есть любые пакеты документов от Правовед Сибирь через меня. То, возможно уже видел а может быть нет то владимир мошкин сегодня записал такое видео что которое я тоже дублирую получается что все участники сообщества правед сибирь которые приобретали когда-либо пакеты документов любые в правед сибирь будь то страховка там за 1000 рублей будь то полный пакет за тысяч, либо Переписка с банками, там, например, за 15 или за 18 судебный пакет, то есть неважно. Все эти люди становятся акционерами компании Сурчанаджи, то есть каким образом? Сейчас покажу. Где у нас тут берем калькулятор. Например, вы купили полный пакет документов за 38 тысяч рублей делим его эту сумму на 3100 это цена 1 мегаватт контракта 1 мегаватт в час получается электроэнергии от компании Search Energy. и получаем 12,2 то есть округляем до 13 получаем 13 мегаватт контрактов вы получаете от меня безоплатно Я... далее сейчас для лучшего понимания откроем сайт так. вот сайт search energy компании видим что стоимость одного мегаватта в час в россии составляет 3100 рублей то есть это Цена взята, официальная цена, то есть вот есть ре рейтинг агентства. Тут опубликован стоимость электроэнергии для населения в рублях за киловатт-час. Получается, вот у нас 3 рубля, 10 копеек в России стоит 1 киловатт-час. Видим, что стоимость электроэнергии во всех странах разная. Вот, таким образом. Поздравляю всех участников сообщества Правед Сибирь с тем, что по что вы стали теперь все акционерами компании Search Energy. В чем тут значит радость? <coughs> В том именно что Бестопливные генераторы, которые производит компания Search Energy, будут распространяться, отпускаться только за мегаватт-контракты, за вот эти акции компании. Соответственно, имея определенное количество акций, вы можете за них либо приобрести генератор, можете получить электроэнергию от компании за эти мегаватт-контракты, можете передать их по наследству, можете их продать в компанию, с, начиная с сентября месяца, по цене 3100 рублей. Тем самым, например, если вы получили от меня 13 мегаватт контрактов, с сентября месяца стоимость их будет составлять, сейчас умножим на 3100, 40 300 рублей. То есть вы получаете себе обратно, вложенные э, вами рубли э, в ваши знания да, в, в пакет э, документов правовед получаете себе еще сторицы то есть э, с возвратом <coughs> поэтому так сейчас батарея садится хочу сразу же показать чтобы все поняли что делать далее с этим так сейчас мы запись берем что делать чтобы получить себе мегаватт контракты от меня либо от владимира мошкина вам необходимо в первую очередь завести, если вы покупали любой пакет документов от Правец Сибирь, вам необходимо завести кошелек для получения мегаватт контрактов. Под каждым моим видео, включая это, в описании находятся ссылки. Сейчас я вам покажу. <coughs> вот я захожу на свой канал. Канал Правовед Залевский. Можно либо найти видео, вот данное видео, как купить мегаватт-контракт и что для этого нужно. Либо можно нажать плейлисты, потому что видео постоянно добавляются, да, можете затрудниться искать. Есть плейлист мегаватт-контракт. Выбираем его. И справа вот у нас все видео. В этом списке можно найти видео, как создать кошельки эфириум и мегаватт-контракт. Например, первое, да? Ну вот мы видим, что оно 10 минут у нас. Данное видео, которое я вам сейчас показывал, оно 5 минут всего лишь занимает. Вот оно. Получается сейчас третье снизу. Вот я промотал весь списочек. Вот оно. Как купить мегаватт-контракт и что для этого нужно? Я его, наверное, давайте даже Прямо в описании под видео в это вставлю данную, вот Ссылку на это видео Видим, что В описании под каждым моим видео Вот если нажать кнопочку еще Ссылка для регистрации кошелька То есть это ссылка на ресурс Аватар Network, На котором вы создаете кошелек То есть по этой ссылке вы переходите на этот ресурс Далее, вот есть видеоинструкция, как создать кошелек мегаватт-контракт, также в описании под каждым видео, которое на эту тему, <coughs> на тему безтопливной энергетики. Потом, после того как вы создали себе кошелек, вы обращаетесь ко мне, да, если вы приобретали пакеты документов через меня. Даже если вы покупали их не через меня, тоже можете ко мне обращаться. <coughs> И пишите мне свою почту электронную, свой телефон, свое имя, фамилию, отчество, чтобы я вас смог найти в базе данных, которая ведется в Правец Сибирь с самого начала. То есть каждый человек, который покупал пакеты документов в Правец Сибирь, он зафиксирован. То есть мне будет очень намного проще вас найти, если вы напишите, в, какой, в каком году и в каком месяце вы покупали тот или иной пакет документов. Свою фамилию, имя, отчество, электронную почту и телефон. Я вас легко найду, какой пакет вы покупали и тем самым соответственную сумму мегаватт-контрактов вам отправлю. Недавно я считал как раз в вебинаре в своем, который проводил 3 числа, 3 мая, что на, для покупки 20 киловаттного генератора, ну, генератора бестопливного, потребуется 126 мегаватт контрактов, ну плюс-минус, да, там 100, 130 возьму, 150 может быть, <coughs> может быть, там 110 например в среднем, то есть я вам говорю, соответственно подаренных вам не хватит, да, вот этих 13 например, мегаватт контрактов вам не хватит на покупку генератора такой мощности. Но вам может их хватить там, на покупку маленького генератора, который можно там от которого можно заряжать ноутбук, например, либо еще что-то там, то есть ну, использовать его для освещения, например. Потом, далее, также вы можете зайти ко мне на страничку ВКонтакте, все мои контакты также опубликованы под видео, под каждым моим видео есть все мои контакты, ссылки в том числе на страничку ВКонтакте. Вот тут у меня есть закрепленный пост, в котором вы, если почитаете, Увидите, что можно еще получить 16 мегаватт контрактов безоплатно по акции. То есть 1 мегаватт контракт дарю всем, кто не получал, не покупал до этого мегаватт контракты. Потом, если человек записывает, то есть если вы записываете видеоотзыв о получении подарка, в видеоотзыве должно обязательно присутствовать ваше лицо, озвучиваете город, откуда вы, озвучиваете, как вы узнали о данной информации, э, говорите, что вам э, пришлось сделать для того, чтобы получить данный подарок, э, и высказываете свое отношение к этому проекту. После этого я вам получ... отправляете мне данное видео, либо ссылку на видео, и я вам зачисляю еще 5 мегаватт контрактов. И если вы данный пост с этой акцией закрепляете у себя на стене ВКонтакте то получаете от меня еще через месяц закрепляете и удержите его месяц через месяц получаете от меня еще 10 мегаватт контрактов но тут желательно конечно чтобы у вас были просмотры вашего поста то есть если у вас например там 50 друзей на страничке вы его закрепите за месяц там будет три просмотра то конечно, это не очень хорошо. Да. Поэтому имейте это в виду. Так, что еще хотел вам показать? Хотел показать вам, что у нас сейчас происходит на Земле. Вот пример, как работает угольная электростанция. Небольшая, маленькая маленькая электро угольная электростанция смотрим, что заезжают сразу по 4 тут, по, по 4 да, железнодорожных вагона с углем и вот такой опрокидыватель их переворачивает то есть вот в эту вот бездонную яму сразу по 8 вагонов опрокидываются, да, и даже незаметно, что они туда ушли <coughs> вся вот эта вот Весь этот огромный объем по всей планете добывается и сжигается. То есть изымается из недр Земли данный объем и сжигается, испаряется, просто улетает в воздух. То есть масса Земли уменьшается, из-за этого происходит смещение ядра планеты. Из-за этого у нас постоянно нарастает землетрясение сейчас по стыкам литосферных плит. Сейчас вот тут остановим видео. Ну или пусть пока идет. Нарастает землетрясение по стыкам литосферных плит. Что привод... приведет уже в скором будущем к очень печальным последствиям. Поэтому наша задача и задача компании Search Energy остановить вот эту вот вакханалию. То есть технократический вот этот вот путь развития поменять и значит сделать так чтобы технологии развитие технологий жили в ладу и в гармонии с природой именно с природой а не так как у нас сейчас происходит просто варварским способом да, опустошается планета сейчас я вам покажу зайдем на сайт компании на сайт компании заходим и э, в разделе «Наша миссия». Вот можем нажать «Наша миссия». Ссылочка на сайт также есть под каждым видео. Э, видим вот здесь вот мониторинг землетрясений. Проходим по ссылке. Я вам сейчас покажу это в реальном времени. Так, э, здесь нажимаем третью вкладочку, выбираем. Так, так, так. Наверное, все-таки не третью. Значительные землетрясения. Вторая, да. Вот мы видим тут землетрясения, которые произошли у нас. А за какой период времени? Так, последние землетрясение. Тут, по-моему, за неделю показано. Либо за неделю, либо за день. Ну, вот дата и время видим. 4 мая, 4 мая, 3 мая, 3 мая, 2 мая. Вот идет много, было очень много землетрясений 2 мая. Потом очень много было землетрясение 2 мая вот 1 мая идет 30 апреля ну да вот тут получается за неделю вот мы видим блин что такое вот так вот и видим такую картину что карта нас не слушается сейчас отдалим вот. А, что по стыкам литосферных плит у нас происходят землетрясения, вот видим очень а, крупные а, большой магнитуды землетрясения идут вот, а, в районе Северной Америки. А, потом можем посмотреть. <coughs> вот, это были за, да, за последние 24 часа у нас горит. Так, за последние 48 часов можем нажать видим как увеличилось количество землетрясений если мы наберем за последние две недели вот таким образом увидим четко у нас идут землетрясения по границам литосферных плит вот как вот ее тут двигать а вот вот видим по границам прям литосферных плит Четко проходят у нас землетрясения. <как> То есть это происходит как раз из-за э, добычи полезных ископаемых, из-за выработки. Э, вот эти пустоты, которые образуются, в них уходит пресная вода. <как> и из-за того, что уменьшается вес планеты, потому как оттуда добывают, да, вот уголь, там нефть, и сжигают просто воздух. <как> то смещение ядра планеты нагревает магму. И магма, скажем так, раздувает планету изнутри. То есть она как такой футбольный мячик перекачанный получается. То есть это очень-очень страшно. Поэтому задача компании до 2033 года... Вот мы видим... Здесь, нет, не увидим здесь... До 2033 года остановить все атомные и угольные электростанции. Конечно, к вопросу, если кто-то будет задаваться таким вопросом, что <coughs> не будут ли нефтяные магнаты против там и так далее. Да? То есть вот можете также на сайте посмотреть видео, Герман Агрев говорит об альтернативных источниках энергии. Уже открыто об этом выражается все, что эра углеводородов подошла к концу, уже давно закончилась, но как бы планета просто не знает, ну как бы люди не знают да, другого источника энергии, на что перейти. Потому что останавливать это все просто так нельзя остановить. Потому что если сейчас остановить все электростанции, то кто-то замерзнет, кто-то без света останется, кто-то без воды и так далее. То есть ну, просто будет хаос. Поэтому нужно срочно вот внедрять наши генераторы на все электростанции. И сделать их бестопливными. И Герман Греш тут в частности говорит как раз о том, что Какая из стран первой перейдет на альтернативные источники энергии, та будет уже, как сказать, рулить парадом, да, руководить. <coughs> вот такие у нас, друзья, новости. Ссылка на сайт также будет в описании под видео. Поэтому рекомендую изучить данный вопрос, если вы до этого еще не изучали его отнестись к этому посерьезнее, потому как это наше будущее, это будущее наших детей, наших внуков. Так, Ну и также напоминаю еще разок, да, что на, на моем канале есть все видеоинструкции, как это сделать. Под каждым видео, в том числе под этим видео, есть видеоинструкции, как завести кошелек. И я вам уже сказал, что делать дальше, после того, как вы завели кошелек. Обращайтесь ко мне, говорите ваши данные, когда вы покупали документы, какие документы вы покупали, и получаете себе дивиденды. Итак, благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, рассказывайте всем об этой новости, что с 1 мая по сентябрь. Сообщество Правовед Сибирь выплачивает дивиденды всем участникам сообщества, купившим любой пакет документов в, в любом временном отрезке существования сообщества. А, так. так, так, так. Канал у меня называется Правовед Залевский. Можете просто в Ютубе набрать Правовед Залевский. Все, и попадете на мой канал. А, так, все, сейчас останавливаем видео. Рассказывайте об этой новости замечательной всем своим знакомым, друзьям. А, благодарю всех за внимание, до новых встреч.